Лутория Джагасутка. Сделай тутар. Чтобы круто. Мы ведь ждем, бля, школьники ублюдки. Лайки мне не ставит. Я ушел из танков. Но пришел обратно. Две зеленых стрелки. Вокруг ее Изи. Она хочет джагу. Ведь он мистер в танках.